Настали дни уж осень И листья сыплются с ветвей И наше сердце чует холод И ждет житейских серых дней И я гляжу и вспоминаю Что в жизни краткой здесь земной Так часто сыплются листочки Надежды жизни моей. В пустоте, но вдруг деревья зашептали, что вместо прежней красоты, которые раньше взор ласкали, они оденутся в плоды, они оденутся в плоды, я поняла закон природы и нежелательно. Не путь, не изгоды, и улетели, как мечты. Весна должна прийти чередою, За ней полящий жгучий зной, Чтобы созрел же не мечтою Прекрасный плод любви святой. Вдруг слышу голос, не печалься, Твои мечты все знаю я, ведь мало пташка не забыта Забуду ли я тебя когда? Живи, дитя, под солнцем жгучим Не придавай цены мечтам Доверься лишь лучам могучим, что жизнь должна На просторе ты не ищи душе теней Ведь он созреет тем скорее Чем больше будет жарких дней И плод твой станет драгоценней Тех милых нежных лепестков А для людей он стал важнее Расти дитя ли?